Приветствую зрителей данного урока, с вами на связи Александр Бет. И это видео я решил посвятить ошибкам учеников, которые наиболее часто встречаются. Вот сколько занимаюсь людьми, постоянно эти ошибки. То есть 90% людей, 90% учеников допускают данные ошибки и достаточно сложно от них избавляться. Какие именно это ошибки? Ну, первое, это неправильная артикуляция звуков. То есть неправильное произношение букв. Данная проблема решается проще, чем другие, которые я назову. Решается она тем, что просто нужно отрабатывать технику произношения, брать какую-то букву и отрабатывать ее произношение, исходя из уроков, из способов ее произношения. Обычно проблема возникает при произношении буквы AIN или ГАИН или ХА, Х. Да, это достаточно поставить технику произношения. И проблема, как правило, уходит. Ну, у кого-то дольше на это требуется времени и тренировок, у кого-то меньше, но это решаемо. Но есть более тонкие моменты, более тонкие проблемы. И связаны они с интонацией. Но э, это, во-первых, несоблюдение длительности произношения гласных звуков. В арабском языке есть различия гласных на долгие и короткие. Это влияет на ударение в словах, от чего может искажаться смысл слова. Но сравните: Джамалюн, Джамалюн. Джамалюн это верблюд. Джамалюн это красота. У слова красота второй слог с длительным гласным а, и на него падает ударение джамаль. А у слова верблюд все гласные короткие. Джамаль. И ударение падает на первый слог на джа. Джамалюн, джамалюн и джамалюн. Как правило, у людей постоянно проблема с произношением длительных и коротких гласных, потому что в русском языке такого явления нет, и нет привычки обращать на это внимание. Эта проблема также решается посредством внимательного прочтения, внимательного отношения к произношению, к словам. И следующая проблема — это неправильная интонация фразы-предложений, монотонность речи. Либо отсутствие эмоционального окраса. Эта проблема связана во многом с тем, что мы пытаемся произносить фразы и предложения на арабском языке со своей интонацией. С интонацией, например, русского языка. То есть в чем разница? Хочу обратить ваше внимание. Арабский язык – это язык южных народов, да? арабов, южного народа. Как и многие южные народы, они говорят более эмоционально. Русская речь более монотонная, более такая, знаете, без резких переходов интонационных. А арабская речь, она более эмоциональная, более насыщенная. Чтобы не говорить абстракциями, давайте сразу на практике эти моменты посмотрим и обсудим. Для примера, в учебнике «Аль-Араби» я открыл а, диалог и а, прочитаю его фразы. Например, Эйна таску, «Эйна таску нуль ана я Бадр». «Где ты живешь сейчас, Бадр». «Бадр» — это имя, мужское имя арабское. Здесь к нему обращение «Я Бадр», если кто не знает. Так вот, а, давайте посмотрим примеры, как обычно читается такие предложения учениками, обычно читают так эйна та ску на я бадр Я рекомендую вложить в эту фразу динамику арабской речи. «Эйна-та-ску-ну-ли-а-на-я-бадр». я бадр эйна та ну я бадр где ты живешь сейчас, Бадр?» Понимаете, в чем разница? Или мы читаем просто монотонно ⁇ Эй, натаскунули Ана, я бадр ⁇ Да даже непонятно, что это вопрос. Мы даже не, не понимаем, что мы спрашиваем. Или мы говорим это с чувством, с расстановкой Эй, натаскунули Ана, где ты живешь сейчас? ⁇ Эй, натаскунули Ана, я бадр ⁇ Где ты живешь сейчас, бадр? ⁇ Бадр отвечает ⁇ «Аскуну Филикория ⁇ Как правило, читают тоже это э, предложение. Вот таким образом. Знаете, вот как умирающий лебедь. Почему так возникает? Потому что человек, когда он читает, для него сложно. Для обучаемого сложно. Ему надо очень много в голове держать информации. Нужно вспоминать каждую букву, как она произносится. Вот правильно бы ее так прочитать, произнести. И теряется интонация. Читается «аскунуфиликарья», зачастую даже по слогам. А, Насчет слогов сейчас скажу, как бороться с этим. А, но а, закончу мысли об интонации: человек говорит утвердительно, что а, я живу в деревне. Аскунуфилькария. Аскунуфилькария. И энергично. Понимаете, арабский язык он более энергичный чем русский. Аскунуфилькария то есть буквы более такие, знаете, вот буква ков у нас, да, она более энергичная, ков, твердая. Буква «я» тоже произносится энергичнее, чем в русском языке. И получается, что в целом речь более эмоциональна, более энергична. Далее Ахмад спрашивает. «Лима Тарактальмадина, таракта аль таракта Зачем ты покинул город?» Это такой вопрос, знаете, с некой эмоциональной претензией, да? с удивлением. «Почему ты покинул город?» Его нужно прочитать с вот этим чувством. «Лимаза тарактальмадина? Зачем ты покинул город?» И Бадр отвечает, «Аль-карья гадия, валь гава деревня спокойная и воздух чистый». И он это говорит э, такой, с, с таким, знаете, уверенностью с чувством собственной правоты и энергично произносит э, каждое слово, и это тоже нужно соблюдать. Это потом в дальнейшем в вашей речи тоже будет, вот эта привычка, она будет отражаться на вашей речи в общении, уже в реальном общении, и важно выработать это на этапе обучения. Вы читаете эту фразу «Аль-Кария-Гадия гава ун но ничего никакого вот просто как роботка знаете вот машина которая читает тексты вот это похоже на это а нужно прочитать аль гадиа аль гадиа я утверждаю я с уверенностью говорю валь-хаманаки валь и воздух чистый далее Ахмад возражает с таким возражением говорит да с неким Улякин Фильмадина Джамиа Вальмустачваят, Вальшарикает, Васвак. Но в городе же университеты, больницы, фирмы, рынки да, перечисляют преимущества города, и он перечисляет это с возражением. Поэтому и нужно прочитать это, соответственно. фильм один То есть, я думаю, вы понимаете, да, о чем идет речь. Теперь как этого добиться? Ну, для тех, кто начинает, только начинает, и кому сложно читать, я это понимаю, почему так происходит. Потому что вы читаете зачастую по слогам еще. И вы читаете так, эй на таскунуль, а я бадр. Окей, прочитали, хорошо, если не допустили ошибок. Но вам нужно не просто прочитать все от начала до конца. Вы чувствуете, что читается тяжело. Чувствуете, что произносится тяжело. Читайте несколько раз. Эйна таску 0 Прочитали. Ага, еще раз читаем. Эйна таску 0 Уже почувствовали, что читается легче. Читаем еще несколько раз. Ускоряемся постепенно, плавно, медленно. Эйна таску нуля айна я бедр. Эйна таску нуля айна я бедр. Вот когда прочитали уже ä, плавно и уверенно, без разрывов, тогда добавляем эмоции, добавляем интонацию. Вопросительную интонацию в данном случае. Эйна таску нуля айна я бедр. Когда вы прочитали несколько раз уверенно, с интонацией, переходите к следующей фразе. Аскуну фелькарья. И, ну, давайте посмотрим более длинную фразу. Вот здесь много слов. Валякина фельмадина ти джами'ат, ва мастачваят, ва Давайте, скажем так. Вы, как правило, не читаете полностью целиком фразу. Вы начинаете ее разбивать на части. Валякин фильмадина, ти вам остощают, ваше рекит, васвак. Ну, то есть читаете ее буквально, если не по слогам, то по словам. Начинаете ее разбивать В таком случае берем эту фразу и точно так же отрабатываем, но отрабатываем частями. Сначала берем, допустим, первые три слова. Валякин фильмадина. Читаем. Валякин фильмадина. Валякин фильмадина. Валякин фильмадина фильмадина okay, окей отработали читаем ее плавно целиком дальше добавляем еще одно слово валякин фильмадина джеми валякин фильмадина дже вакин фильмадина дже Окей, прочитали добавляем еще одно слово валякин фильмадина джеми вам добавили слово читаем уверенно и добавляем остальные слова Понимаете? И в конечном счете нам нужно получить фразу, которая будет звучать целиком, цельно. Когда мы целиком прочитали, добавляем уже эмоциональный окрас. Я понимаю, что это требует времени, это требует усидчивости, тренировки, но вы не представляете, как это продвинет вашу речь в дальнейшем, как это поможет вам. Не пренебрегайте этим. Теперь для наглядности я покажу вам некоторые чтения учеников, для того, чтобы вы посмотрели на примерах, как это обычно происходит, как это звучит со стороны, и, возможно, вы узнаете себя в этом чтении. Я уверен, что вы узнаете себя и свои ошибки, потому что эти ошибки, повторюсь, допускают большинство, 90%. Ямуррахати на тельмизатун Филь Арабия Заметили, да? Ямуррахати Хотя должно быть Ямурахати. Там после буквы Ра идет Алиф Это длинный слог Рахати И на него падает ударение Но человек читает Ямуррахати Фи Харать, мин наум, аль аль-хамами а, То есть везде вот это рахати И разрывное чтение Монотонное чтение Еще раз прослушаем Яммур рахати Она тельмизатун Фиил амиратель арабиятил муттахидати как нужно бы прочитать эти предложения? Во-первых, название Выходной день. День отдыха, если дословно. Далее. Ана Тельмиза филамирателя Арабииль Четко выраженная мысль. Я ученица в Объединенных Арабских Эмиратах. Ана Тельмиза тунфиламирателя Арабииль Мутахида. Закончили мысль. Дальше. Что делаю в выходной день? Фиёмирахети храчту минагурфатином. В день отдыха, да или в выходной день, выхожу из спальни. Фиёмирахети храчту минагурфатином. Да, в день отдыхали, или выходной день, выхожу из спальни. И иду перед завтраком в ванную, четко выраженная мысль. То есть нужно расставлять акценты, нужно соблюдать интонацию. И читать более энергично, не монотонно. Вот так вот. Хорош, что минорфатином во каблель футури Ну, понимаете, это мы же так не разговариваем в своей жизни, в своей речи. Почему мы на арабском языке можем так разговаривать? Нет, нужно также вкладывать смысл, вкладывать эмоцию, вкладывать чувство в произношение, в чтение. Фиёмирахати, хорошо, что нам, во азабу каблель футури для хамам. Следующий, еще один пример. Типичная, типичная проблема, типичные ошибки. Слушаем. Во-первых, неправильно читается слово нафиза — «окно». Во-вторых, между uh, одной мыслью «Откройте окно» и другой мыслью нет смысловой интонации, нет смысловой паузы. Это идет монотонно в одну линию. Мы сначала просим открыть окно, а потом в следующей фразой как бы говорим причину, зачем мы это просим, что а, жаркий воздух, да, Жар, э, жарко. Так вот нужно сказать «Ифтаханнафиза», «Ифтаханнафиза», «Не нафиза, а нафиза». Потому что нафиза после нун идет алиф, ударение падает на это. Соблюдаем длительность гласных. Понимаете, ифтахан нафиза как умирающий лебедь, да? А э, четко, да, с интонацией, что откройте окно, откройте. Ифтахан нафиза, нафиза. Это одна мысль. Следующая мысль, что здесь очень жарко, воздух жаркий очень. Альжав харун жидан, даже есть слово очень, поэтому тоже говорим с эмоцией, с констатацией факта и с неким таким uh, недовольством, да, что ну жарко нам очень, да. Альжав харун точнее, альжав харун жидан. Ифтахен Понимаете, с эмоцией, да? Арабский язык ⁇ это язык южного народа. Он более эмоциональный, чем русский язык. Нельзя перекладывать свою интонацию на интонацию русскоязычного человека, интонацию русского языка на арабский. Нужно привыкать к арабской речи, к ее темпу, к ее динамике. Именно динамика речи, понимаете, она различается в русского и арабского языков, как и у многих более южных языков, более южных народов. Вы же знаете, как, допустим, в России разговаривают кавказские народы, да? Они говорят более эмоционально, что, кстати, вызывает много там шуток таких, юмористических всяких и так далее, что, да? «Ай, дорогой, ты там такой!» да? Ну, понимаете, о чем я. То же самое арабский. Это не значит, что нужно прямо гиперболизировать это и говорить там, ну, например, там if «Ифтахан нафиза!» Нет, театрализм не надо устраивать Нужно просто выработать вот этот момент, уловить Чувство вот это уловить Я надеюсь, что как бы постарался подробно это все объяснить Как-то на примерах показать Может быть еще что-нибудь по этому поводу когда-нибудь объясню, запишу Но пока что вот этого, я думаю, достаточно Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях ну на этом пока закончим. Удачного вам изучения арабского, хорошо тренируйтесь, учитывайте вот эти проблемы, которые допускают абсолютное большинство учеников. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи.